всем привет приехал до клиента сейчас мы будем смотреть бассейн который мы построили пару месяцев назад наконец-то клиент довел помещение до финального вида и сейчас посмотрим как это выглядит бассейн композитный с щелевой прерывного типа идет снежок как и должно быть в это время года очень даже красиво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 А что это за порода собаки? Французский бурдов. Вот такой бассейн. Такие собаки хозяйские. И воду из бассейна. Все довольны, все красиво. Вот помещение, где стоит оборудование работающего бассейна. Вот такой комплект оборудования был установлен. Предварительная песчаная фиктральная установка. Она используется для обратной промывки. Дальше диатомитовая атомитовая которая проводит окончательную дочистку. Обогрев через титановый теплообменник. Установка ланком производства Великобритании. Ну и двигатели на противотоке, на гидромассаже, двигатели на систему фильтрации. Все написано. Станция дозирования. Литвин, работаю ещё по редакцию.